Больно, обидно, трудно, унизительно, сложно. В жизни бывают моменты, когда, кажется, все плохое, что могло бы произойти, происходит. Когда люди, которых ты знал, которым ты доверял, кардинально меняются. Когда кажется, что все, что ты строил годами, Рушится, как карточный домик за секунды. В голову приходит сумасшедшие мысли. Руки об. Опр... И единственный вопрос летает в твоей голове. Почему? За что? Мне все равно, насколько ты хорош. Мне не интересует, насколько ты талантлив. И неважно, как сильно ты работаешь над собой. Все равно придут времена, когда не все пойдет так, как ты этого хочешь.